Она всегда где-то от 10-20 сантиметров, где-то 60 сантиметров до метра. Это обычная часть. Обычная, с северо-западной стороны, да, но в основном это в зависимости от расположения участка, где какие ветра подуваются. Это очень морозобоина. Ее тоже нужно решить. Вот уже кто-то чего-то отсюда выползает, камень потихонечку зарастает. Но здесь уже непонятно. Видно, что здесь вот, видите, э, серенькая вокруг коры. Mm -hmm. Это уже может быть вторичное, это может быть уже орочок. Вот. Здесь вот она дальше расходится, но здесь, э, скорее всего, по весне, когда будет влажная погода, здесь будет снова же э, камень. Вот она потихонечку, потихонечку здесь, если она сейчас вот эти признаки сейчас не устранить, вот это все не поздирать, не зачистить, не обработать, в следующем году с этой стороны вот то же самое. Вот здесь у нас просто кора. Вот подойдите, посмотрите. Mm -hmm. Тоже типичнейшая, да. Вот она. Смотрим. Вот я сейчас обработаю Короче, каждому достанется, а не волнуйтесь Ножи острые, поэтому, поэтому с собой всегда нужно Спирт будет. так все завидуют, а там завидуются. Будет куда спирт списывать. На <связываем> На порезанные <связываем> пальцы. <связываем> Аккуратненько обрезаем. серая часть. Угу. часть. Вот так и отрезаем. Она не нужна. Это признаки спороношение. Я же в каждом случае А вот это что мы спороношение выкидываем? уже его в какой-то пакетике выносить? Смотрите, абсолютно правильно. Пакетик для коры. Потому что очень много всего этого будет. Особенно там, где инфекционное. Поэтому желательно, да, или какая-нибудь маленькая едочка, да, с Что такое, что плюешь, плюешь, вас тоже, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, плюешь, дело обрабатывать здесь вот мы снимаем в инструменты а теперь вот, ее, а вот она еще продолжается а так, немножко еще прибежит, да. а теперь по краю внимание посмотрите пожалуйста по краю еще берем и где-то сантиметрик забираем то есть уже нормальная ткани, обязательно да и Вот так вот С этой стороны тоже самое Вот так вот Сюда вот раз Хорошо. В общем, воду этого дерева уже недолго. Бы, если бы не мы все. Матрачный вновь. Да, раз раз. А лучше всего, знаете, как сделаете, я обычно перематываю здесь, в этой части. Здесь буквально два слоя, да, сразу ликопасты. Здесь один слой и здесь, на всякий случай, тоже один слой. И вы когда будете работать, да, то есть вот эти вот места режутся, вот это место и вот это место. То есть, ну, бывает по-разному. В нашем случае будет по-разному. Так, мы будем считать, что мы с собой взяли ключик, да, поэтому как бы мы это все делаем, сейчас... Она может разнестись вот этой корой даже по сану, она, да? Она, да. Раз, Разносится, да? Крю вещь, а mm -hmm. Да, они потом, когда дождь появляется, капелька дождя или потом еще высушится ветер, потом дождь. все будет уже, да, такая yeah. часть. Вот это все будет разноситься в ближайшие, там, методы. В следующем году появятся признаки, появятся признаки, как мы вот видели, да, что-то вот наблюдали. То есть снова же это вторичная, то есть первичная, это то, что у нас не было, то что у нас была морозобойная, что мы ее пропустили. Вот весной мы должны были обработать сразу же. Как только она возникла. Нет, такие есть вот плиточники, такие коврики они. А, лучше всего типа смотрите, силикона. Или на коленях или в коврик стоят, такой. В он на не такой. такой силиконы, да, да, его надеваешь, но единственное в жару, конечно, очень мокрый. Но точно все согласенятся сразу. С торбами <laughs> в на коленях. И кровчучку. Вот. И но осенью, осенью, когда вы это будете делать, будет по прохладнее, поэтому хоть не будет такой жары как сейчас, да? А летние обезда... Я отсюда не уйду, пока не обработаю всю эту кору, которая вот ярко выраженная. Все видишь?